сегодня у нас в гостях как обычно александр владимиров здравствуйте добрый день приветствую вас евгений хотелось бы начать с такого чрезвычайного события это атака ночных ночная атака двух украинских беспилотников на кремль как вы считаете, насколько это серьезно, нужно это рассматривать как какой-то символ или это просто ход войны и ничего тут удивительного нет? Мне кажется, что, я вот читал только, что это все на BBC информацию дали, потому что, ну, российские СМИ, они, там же РБК тот же, они говорят, была попытка, вы знаете, какая попытка? Там конкретный совершенно взрыв на этом куполе, где флаг стоит. Так что извините, это не попытка, это совершенно полная конкретика. Другое дело, что я думаю, что это больше символика. Да, кстати, они написали британцы, что э, вот, как бы попытка покушения на Путина, но он не ra, даже не ранен. То есть, вот как бы, вот такая вот информация. Ну что делать все отражают посоль. я думаю это конечно чисто символическая вещь если бы что-то такое было серьезное могли бы подцепить больший заряд и тогда это было бы уже более серьезно а это ну как что мы можем это делать собственно вот мне кажется так сказать такое ответ и чтобы все-таки хоть может быть когда-нибудь эти люди поймут что вообще-то война это как бы две стороны не бывает так, что, так сказать, одних, грубо говоря, бьют, одних расстреливают, так сказать, разрушает их жилище, гибнут люди, дети, а другие пьют до 6 утра в ночных клубах, гуляют и вообще не, даже не знают, что такое может быть, что эта война, она каким-то образом к ним имеет какое-то отношение. Так что я думаю, что это чисто реально символическая вещь. Наверное, это нужно сделать. Наверное, это нужно да, сделать. Да, но интересно в, в связи с этим, в контексте, что Собянин отменил все беспилотники, как будто это может да, распространяться да, я, чисто, на... Читал, да. <связывая> на Украину. <связывая> Хорошо, Александр, спасибо за короткий комментарий. Сейчас мы переходим к нашей главной теме по поводу так называемой внесистемной оппозиции. И я думаю, все-таки нужно несколько слов сказать о Борисе Немцове. Кстати, тоже вот новость. Буквально накануне нашей записи один из вандалов разрушил мемориал Бориса Немцова на мосту И выбросил там табличку мемориальную, цветы, и это все было заснято на камеру. Все-таки без Бориса Немцова нельзя понять действительно позицию. И сразу вот такой вот вопрос. Мы в прошлый раз затрагивали эту тему. Я спрашивал о том, нужна ли власть оппозиция реальная или нет. Но дело в том, что некоторые представители оппозиции, вот в частности Немцов, они были уже у власти. И нельзя рассматривать ли вот их борьбу за власть, как некий реванш. И вот тот же Касьянов, например, тоже был у власти. И попытку вернуться к власти. Вот именно конкретно Немцова, если мы рассматриваем. И вообще несколько слов о Немцове, как о политике. Ну, собственно, Немцов, скажем так, человек, поскольку он уже погиб, как бы он превратился в символ фактически. И, в общем-то, этот, я думаю, символ он будет использоваться и в будущие годы и так далее. Ну, и он был человеком, в общем-то, не, неординарным. Он был действительно... Он верил в то, что он делает, он прекрасно понимал, с кем он имеет дело. Он давал четкие характеристики того же Путина, режима и всего, и куда это может прийти, привести эти вещи. Мы же вот тоже смотрим ролики и видим, да, что как бы все эти вещи он предвидел. И предвидел совершенно однозначно. Да, он был во власти, да, он, как говорится, так сказать, ушел вместе после вот этого дефолта и так далее. Его роль в оппозиции была довольно-таки значительной. Они организовывали и болотную, и все вот эти вот митинги, так сказать, 11 -го года, 12-го года и так далее. Вот, в общем-то, что, что можно сказать? К нему много людей выражают свою симпатию, это не какой-то тип там, который бы, знаете, но ну он не киндер-сюрприз, да, как помните, называли Кириенко, киндер-сюрприз, но это уже даже то, что его так называют, это уже о нем что-то говорит, правда, вот, здесь не было никаких кличек, никаких, так сказать, вариантов, да, все знали, что, что он действительно, он был во власти, он был губернатором, и Ельцин его любил, и, в общем-то, наверное, он и думал о нем в какой-то мере. Так что, мне кажется, что фигура эта значительная в российской политике. Вот. Конечно, не, не без недостатков, поскольку все-таки он вряд ли бы так высказывался, если бы знал, что с ним что-то может случиться. Понимаете, то был такой период, когда все как бы еще что-то вот считали, что да ничего такого не произойдет, все как бы потихоньку будет развиваться, как оно развивается, никто никого трогать не будет, за решетку сажать не будет, а уж тем более стрелять не будет. Потому что, понимаете, даже гибель Политковской, например, ну это как журналистские разборки, понимаете, вспоминают дело холода, вы помните взрыв, да, в да, да Это все как бы, ну что там журналисты, да, они там копают, у них там промат, то есть А что касается политиков, об этом как бы не было каких-то разговоров. И его убийство, оно открыло новую страницу, как в истории оппозиции, так и в истории режима. Режим себя стал вести уже по-другому после Немцова. Все-таки пятнадцатый год, он был в какой-то мере, так сказать, переломным в этом смысле. Ужесточились меры, стали больше сажать людей, так сказать, и так далее, и так далее. Но, вы знаете, что касается, вот вы задали вопрос значения возвращения в политику, только что же прошел форум в Берлине, да, и там собрались, в общем-то, все оппозиционеры. Ну, будем говорить так, и вообще строго говоря, оппозиция, это ведь, ну, как сказать, это все-таки а, это какая-то политическая сила, которая участвует в политике. А эти силы и Ходорковский, и Каспаров, и там, я не знаю, Фейгин, и кто там сидел, и Ларионов. Понимаете, они в политике не участвуют в России. Там никто не участвует. Там есть люди, которые, так сказать, ее каким-то образом формируют и так далее, и так далее. Которые там находятся. Я имею в виду люди из окружения Путина. Вот кто участвует в политике, понимаете? А вот, вот такой момент, что, ну, скажем так, можно из-за границы влиять на внутреннюю политику, да, только словом. Ну, может быть, какими-то действиями, не знаю, там что-то постоянно взрывается. Но это тоже как бы уже такой, грань здесь довольно сложная, понимаете. Когда мы говорим о том же Вячеславе Мальцеве, так сказать, или других вот таких вот ребятах. Ну, да, они такие, они, в общем-то, радикальные. Ну, я не знаю, ведь тут же тоже нужно смотреть, что, что мы имеем революцию ли мы хотим иметь, эволюцию, да, или деградацию. Ну, Путин... деградацию сейчас как раз называют. А да. вы есть... считаете, что второго Ленина не будет, который э, почти 15 лет провел в общей сложности за границей, хорошо тут жил, не тужил, и вот использовал какой-то э, такой революционный момент. Хорошо, теперь все-таки о Каспарове хотелось поговорить в связи с его недавним... нет, я, извините, перебью... Может быть, и будет Ленин. Может быть, он и вынырнет где-то. Знаете, только тогда, когда ситуация созреет. Сейчас uh -huh. ситуации нет. Ведь люди, живущие в России, они не хотят революции. Вот не хотят. Кардинально они против этого. Чтобы, так сказать, этого не было. Они продолжают, извините, ненавидеть, так сказать, того же Навального, того же Карамурзу, как возмутителей спокойствия. Понимаете, ведь очень вот вопрос: забывая об одной простой вещи, забывая о своих детях, детях, которыми на уроках мужества, или как о важном, уроках о важном, будут учить автоматы разбирать и гранаты делать. Вы понимаете? Вот, вот они, может быть, когда-нибудь задумаются над этим. Вообще, что они делают? Что, к чему это все приведет? И кто будут эти дети? Куда они пойдут? Какая у них будет, так сказать, мыслительная деятельность? Ну, не знаем, что судить. Нам здесь сложно, наверное, так сказать, без окунания в ту атмосферу. Понимаете, сложно. Я не берусь, так сказать, давать какие-то вот тут рекомендации, советы. Теперь о Каспарове в связи с тем, что он недавно дал большое, очень развернутое интервью. Дудю, и он подвергся критике со многих сторон за то, что он как бы якал и говорил, что он самый главный оппозиционер, никто вообще ничего не делал. И если его так послушать, то он единственный неповторимый. Как вы думаете, насколько это искренне было, или это самолюбование, или вообще почему он выбрал такую интересную тактику, что он одиночка, и вообще никого кроме него нет? Ну, Каспаров вообще сложная фигура, был всегда сложным. Все-таки э, человек не с, абсолютно незаурядных способностей, не только как чемпион мира по шахматам, но у него блестящий ум, э, прекрасная хватка, скажем так, и понимание ситуации. Ну, я не знаю, сложно. Я слушал, слушал его выступления, естественно, посмотрел с Дудем, и после этого он еще давал и на так сказать, других каналах, так сказать, разного рода интервью, как-то уже микшировал это дело, пытался как где-то что-то сгладить и так далее, и так далее. Но он был искренен в том, что он говорил Дудю, он был искренен, понимаете? Это не, не то, что, так сказать, какая-то вот Дудь его там, знаете, разозлил и специально заставил какие-то вещи говорить. Нет, я так не думаю. Это его позиция, она абсолютно верная в принципе, если брать в общем, так сказать, плане. Но, ну, ну, конечно, вот это вот, скажем так, я, я могу, я знаю, это, ну, все-таки, видимо, понимаете, в мирное время, да, якой сколько хочешь, да. Но когда идет война, когда другие вообще условия, наверное, нужно по-другому на эти вещи смотреть, наверное, нужно не просто говорить, да, что там там, этот Яшин, да, кто он такой и так далее. Человек сидит в тюрьме, человек сидит в тюрьме за всех, за всех за нас, грубо говоря, а ты ему говоришь, да кто он такой, Навальный там, значит, слил все и так далее, и так далее, слушайте, ну, он тоже в тюрьме, знаете, тут есть такие вещи, как этика, да, она должна быть, она должна присутствовать. Так ведь можно кого угодно и куда угодно, так сказать, затолкать. Понимаете? И сказать, что да, все там под, под КГБ и в общем -то... Хотя это, это правда, так и есть. Потому что те, кто остался в России, я не думаю, чтобы хотя бы один из них не был бы под контролем ФСБ в сегодняшний момент. Мне скажете, Соловей там такой патриот. Да его уже закатали под, я не знаю, что, под асфальт. Какие вещи он говорит. Так что, конечно, Каспаров в этом смысле, она речь-то была немножко эмоциональная и так далее. И какие-то позиции ему нужно было все-таки сгладить, понимая реальность сегодняшней ситуации. Но, может быть, даже это и хорошо, что так получилось. Потому что накануне вот этого вот Берлинского форума где собралось, так сказать, представители оппозиции, наверное, нужно их было как-то всколыхнуть, да, в какой-то мере. И прежде всего вопрос, вы же помните, как отреагировал на речь Шендерович? Он просто, так сказать, ну, он писатель. Это мне нравится высказывание Невзорова, не в том смысле, что я, мне нравится сам Невзоров, нет, мне просто нравятся некоторые высказывания, он говорит, с писателями я не спорю, то есть это бесполезно, бесполезно спорить. Так что вот у меня личное ощущение такое, что момент крайне сложный, все привыкли жить в условиях, когда еще не было войны. Когда была мирная довольно-таки ситуация. Когда все еще думали, что можно что-то поправить, подправить и так далее. А сейчас стоит вопрос один. Надо сносить эту систему путинскую. Другого пути нет. Но, но, вы понимаете, что меня вот немножко даже и вот в той декларации, которая есть. Слушайте, ну почти ни слова нет об Украине. Кто сносит То сносит-то? Сносит армию Украины, извините. Вы понимаете? Ну, ладно, там какие-то там э, небольшие, так сказать, группы э, российских э, воинов, которые перешли да. на сторону Украины, которые там где-то сражают. Ну, это, слушайте, это капля в море. Это, тут 200 человек ничего тут не решает. А про Украину ноль. Никаких высказываний, никакой, так сказать. Они же где-то в какой-то мере, как мне кажется, э, если что-то, так сказать, произойдет. Они же зависят полностью от вооруженных сил Украины. Где сила? Сила там. Сила не в том, что кто-то там, в общем-то, взорвет очередной эшелон да, с, с, с нефтепродуктами. Я, ну, знаете, ну можно, ну что, страна огромнейшая этих нефтепродуктов, валов. То есть, иными словами, как символ, да, но как реальность, это не ленинские времена. Там нет, так сказать, людей, которые сидят, читают газету «Искр», собираются в кружки, да, кто-то там бомбы кастролит там и так далее. Что-то куда-то в кого-то бросает. Это не те сейчас времена. Конечно, это все по-другому. Хорошо. А есть у того же Каспарова какие-то амбиции по поучаствовать в будущем в политике? Или он вот такой отстранен у него какая-то э, точка зрения? Как вы это прочитали? Есть у него... Я, я, я думаю, что они же все сейчас как говорят? Ну, нам трудно что-то судить, нам трудно, так сказать, ну, если это нужно будет России, то, конечно, мы готовы поучаствовать. Ну, это Евгений. Слушайте, ну как? Ну, так сказать... Есть, ну, Единственное, что им нужно понять, и они это, видимо, все-таки понимают, что, конечно, даже если уйдет Путин, придет какая-нибудь монстера очередная, средневековая, типа Патруша, ну сына посадит, хорошо, а рядом в скринете будет сидеть сам, кто заходит к сыну, он тогда будет приходить, двоим двоем вирад будет править, ну, а кто еще-то? Ну кто? Они какого-то Мишустина? Да никто его, кто он такой? Его никто-то не поставит. Собянина ну, близко его никто-то не пустит. Поэтому я имею в виду ФСБшный клан. Поэтому они не упустят власть. Ему нужно их удерживать и дальше. Так что то, надежда на то, что они въедут в Кремль, займут должности министров, премьеров там и так далее, и так далее, я думаю, она такая весьма-весьма радужная. И вряд ли, вряд ли. Да, но тут еще есть такой момент, э, тоже этический, что могут э, простые, так сказать, россияне сказать, что вот в самый такой ответственный момент вы не были с нами, вы были за границей, а теперь вы наготовенько приехали и хотите э, править. И э, с другой стороны, как я уже говорил в прошлый раз, что удобнее, конечно, критиковать э, нынешнюю власть, чем брать ее в руки. И э, вот еще э, в заключении несколько слов о Касьянове, потому что он такая тоже интересная фигура. Сейчас, насколько я знаю, тоже находится за границей. И э, вот э, была, мы в прошлый раз об этом коротко сказали, была попытка объединения э, в 2015-2016 году э, вот этих партий, парнас и так далее, э, к сожалению, провалилась. Но вот что вы думаете о Касьянове как о политике? Касьянов опытный политик, но он политик путинского типа, вы извините. Он не, не современный политик. Если уж так по большому счету говорить, хотя я не могу сказать, что я там полностью поддерживаю. Мария Певчер, вот это политик. Она современный политик, вот такой он и должен быть. Понимаете? Ведь это жалко было смотреть вчера на эту Меркель бедную. Боже мой бабушку ну прямо <смех> <смех> так сказать вот ну что делать ну ну когда-то там в штазе что-то подписала путин ее всю жизнь этим так сказать этой подписью принуждал делать что нужно ну, все понимаем ну слушайте да даже без конспирологии понятно ну, потому что по ее статусу который она была еще в гДР она не могла не быть так сказать каким-то соответствующим ну не знаю стукачем, назовем это слово словом таким, так вот Касьянов, Касьянов он не политик, вот, нового типа, он такой барин из деньги, вот он во вас не пойдет, я вас уверяю ему это ни, ни, ни, ни к чему так сказать, когда он был вы помните, министром финансов или замминистром финансов, Миша 3%, все знают, все знают все Москва знал. только об этом и говорили хочешь решить все, 3% поэтому, у него все окей все окей я не знаю, Каспароповым тоже все окей. Но мы как-то касались этой темы. Так что Касьянов, да, он. Насчет объединения, опять-таки, этот форум, который был в Берлине, он не объединительный. Они на объединение не пойду ни при каких обстоятельствах. Это координационный какой-то центр попытка создать, чтобы они как-то координировали свои усилия. Какие-то будут усилия, надо посмотреть, что они выработают. Сейчас пока. Понимаете, только декларации, только лозунги. Но там Брать как раз в этой и... декларации написано, что они призывают не допускать как раз к вот этим распорам, спорам да, и да. каким-то. Но опять это можно декларировать, но когда идет дело, очень я сомневаюсь, что кто-то будет следовать этим принципам. Потому что вся проблема именно в расколе и в амбициях. Лидеров, которые и того же Косянова, и того же Каспарова, и того же Ходорковского, которые э, все считают себя главными и не могут поступиться да. принципами. Помните, была статья Нина Андреева, да, не могу поступиться принципами. Да, не могу поступиться в да. принципами. Было такое. Хорошо, Александр, спасибо вам большое. Я думаю, мы на этом тему с оппозицией закончим.